Всем привет! Спасибо за фаркбров и сейчас мы будем прокачивать твин себе. Сейчас мы первым делом, на что сделаем? А, выбьем вот это вигиланс рифлс с пяти коробок. Ой, с пяти коробок. В смысле вал может с пяти коробок. Выбьем. А вот эту хуйню, короче, золотую выкрутим сейчас. Смотрите. Так. Ага, карта упала. Ага. Карта-карта-карта-карта. Бля, может по карте купить 3000 кредов? Бля, а если золотую пойдет? Похуй, крутим, короче. Крутим-крутим-крутим. Нам до победного, в принципе, буду крутить так-то по карте вообще надо было бы купить по-хорошему, раз сразу упала. Выгодно, блядь. Так, сколько там, полторы тысячи кредов, может, да? Давай, соска, я хочу тебе золотую. Во всех пузах. Мне кажется, сейчас до хуя уйдет и упадет обычно. Вот.. Такая хуйня. Так, итого мы уже въебали 3000 кредов, то есть уже, уже карта, так сказать, не купилась. По карте было бы уже выгоднее купить. Ну я так и думал, что он за, за эти 3000 кредов не упадет. Сейчас она, блять семь на него или восемь с ключом нахуй. Ну, будем надеяться, что золотую пойдет. Счет до карта ебаная. Мне, блядь, хоть бы скидку какую-нибудь давали, типа, выпало две карты, типа, блядь. А, получите там скидку, типа, 50% на покупку. Потому что карта 2. Там, если три выпало, значит скидка там, блядь, 3. С... Ну, типа, три раза, короче. Вот. Заебись 5000 кредитов уже ушло. Ну, будем надеяться, что золото долго не падает. Когда золото и падает. Надо заебалить. Карты сыпаться ебаные. Ой, блядь. Уже 6000. же... больше 100 коробок. Да хуя кредитов уходит, блядь. Хуя вот Еще, блядь, надо детали закупить, чтобы его прокачать. Ай, сука. Пиздец. 8 тысяч кредов, нахуй, въебал. Ну, я так и говорю, что где-то 7-8 въебу, но самое веселое, что он, блядь, не упал даже. Заебись, блядь. Четвертая карта уже, ебать. Пиздануться. Это, блядь, парк круты. Да, золотой заебал. Согласен, на 10 тысяч кредов, но, блядь, золотой, нахуй, поди золотой ска ска да это забей 10 тысяч редов здорово блять ну где мой золотой блять бигеланце рифлс ам 420 блять охуеть просто ну хули давайте блять все скрутим блять и не выбьем еще нахуй вот будет, блядь, весело. Ч тут какие-то 20 тысяч кредов, блядь, на один донат. Э который нужно, блядь, покупать, нахуй это еще за 2000, блядь, уровня. Э выкупать, нахуй, ебаный батл пас, блядь, и 15 уровня. Потом, блядь, выкупать ебаные эти жетоны, блядь, чтобы и, нахуй, детали получить. Чтобы потом, блядь, его прокачать, нахуй. Да, это, блядь, как бы, ну, нормально же ну, что. Типа 20 тысяч кредов, блядь, потратил. После этого, нахуй. тысячи на это, блядь. Там батл пас, вся хуйня, там еще 10 тысяч кредов. Ну, как бы, на одну пушку, как бы, метовую нормально. Че там, через 3 недели новая мета выйдет, как бы, ну. И, типа, ну, нормально, что. По кайфу, блядь. Warface ебать. Не, ну это рофл какой-то. Это уже, блядь, 1014, нахуй. Скручено даже обычно не было. Блять, пиздец просто. Серьезно, я сейчас все креды, блядь, скручу нахуй. Я ебал просто. Да, блядь, не купил по карте, называется. Пфф! И обычная, блядь, обычная, нахуй пал. Давайте еще, блядь, до пяти тысяч, что ли, скрутим, уже, блядь, хули тут. Вдруг золотая, все-таки дробница. Пиздец, блядь. 15 тысяч кредов обычная, блять, хуета. Которую по карте за 3000 можно было купить. Сука, ебал рот. Блядь, теперь тут вообще кредов не на что не хватит, ба народ. Так Нужен ебаный пистолет. Можно еще вал покрутить, сука, блять, просто нуля аккаунт, блять, получается. Буссурный, блядь. А, блять, надо, на сейчас этот, блядь. А, покручу сейчас еще пять коробок и пистолетом напокручу. А, потому что там может тоже карта же упасть, 5 куплю нахуй по карте еще. Друг дропнется быстро. Пиздец, 15 тысяч хренов. Обычная хуета которая здесь раз по карте. Блядь, кремж ебаный. И тут даже карта не падает нахуй. Ладно, грузим вал дальше, блядь. Может, 3-8 хотя бы пойдет. Я ебал. Сейчас, если еще вал, блядь, не упадет, это будет вообще рофл, Нахуй. Руфл года. Просто руфл года. <свист> <свист> И хе не падает, нахуй. Бать, приколюхи. А, упал, блять, я лишний 5 прикрутил. Давай тогда R8 еще, нахуй. Похуй. 150 кредов, блять, после потраченных 15 тысяч вообще поебать, на самом деле. Так, что тут есть, что-то покрутить, нахуй. Ханты, блять, ебаные. Это говно, блядь, бинелли точно крутить нету. Нет смысла никакого, блядь. Маузер. Ну, пистолет. Я хотел покрутить. 3000 кредов это больше ста коробок получается на эту хуйню. Пиздец. Блять хоть вал довольно быстро упал, пиздец. 15 тысяч кредов. Бля, я вот чувствовал, не надо, нахуй, крутить. Дальше надо было по карте купить. Сука, вот бывает, блядь, чуйку, блядь. Блядь, надо слушать. Блядь, знаю, что, блядь, проебу все, нахуй. Или что какая-нибудь хуйня, блядь, случится. Но, сука, блядь. Все равно. А вдруг, а вдруг, а вдруг вот это, а вдруг, ебаная, блядь, вдруг повезет, нахуй. И получается потом 15 тысяч кредов, когда можно было за трешку купить, блядь. Увидеть. А, блядь, тут, кстати, карты-то нету на этой хуйне. Я на карту надеялся. Тут же, блядь, эта версия следопытная. Без карты... Без карты только навсегда падает и все. Он, я думаю, не упадет нихуя. Ну так, блядь, скрутил 20-х Получи, блядь, вал. Устаревший, блядь. И Вигеланс, блядь. Без модов, без уровней, без всего, нахуй, блядь. Даже, блядь, на снарягу сейчас не останется, чтобы это просто варбаксов накупить и это ебать. Хотя бы на инжа графита. Ну, я говорю, сейчас что песню упадет, нахуй. Больше ста коробок, блять, и хуй, блядь. на, блять. Один кредит. На просто. Просто 20 тысяч кредов, блядь. Да, вот это, блядь, а это 20 тысяч кредов. Здорово, блядь. Как дела, нахуй? Ебал в рот разравов.